Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами находимся в микрорайоне Славянский. Центральная улица микрорайона Славянский это улица Красных Партизан. А рядом с микрорайоном Славянский находится микрорайон Сергкос Института. Вот он там на той стороне получается уже микрорайон института и ботанический сад города Краснодар. Микрорайон Славянский, он не только в районе улицы Красных Партизан, там где шумная и напряженное движение, но он и сам, он очень зеленый, старый микрорайон, здесь есть парки, хорошо развит общественный транспорт, школы, детские сады, здесь вот проходит линия трамвая, в трамвай ходит хорошо и можно в любой район города добраться на трамвае, микрорайон Славянский, называется так, от улицы Славянская, вон она, в микрорайоне преобладает застройка старого фонда, пятиэтажные дома. Также есть частный сектор. И новая застройка. Застраиваются высотные, многоэтажные строители. В микрорайоне Славянский, как я уже говорил, есть высотные дома, больше высокие, старые, девятиэтажки, да, и построенные новые дома. И здесь некая компания строит, продолжает строить в этом микрорайоне новостройки. Обращайтесь, отвезу, покажу. Там есть разнообразные квартиры от однокомнатных до трехкомнатных квартир. Есть квартиры студии по разной цене.